На привет! Мы будем смотреть видос Артема Графа Разоблачение Никоглая. Я видос смотрел двухчасовой Никоглая, который выпустил, и много с чем был не согласен. А смотрел я это вне привет. стрима. Мы смотрим видос Артема Графа про Никоглая, опять же, потому что я когда сам смотрел этот ролик, я смотрел его вне стрима. Я много... У меня много было вопросов. Может быть, здесь он озвучит эти вопросы, которые у меня были, но о которых я даже сам не включил. Никто из моих друзей также никогда больше. Не посетит российский. Может быть, Федерат. полтора Х для, для всех, наверное, сделаю классный и будем смотреть на полтора Х. Абсолютно беззаконно похищать из их из их квартир. Бесчинствовать над ними. Пока люди не поймут, что это грязь. Это так если так поступают только бандиты. Пока вот эта бандитская власть в России не сменится. Ни я, ни мои друзья. Никогда больше туда не вернемся. Конечно же, это видео начинает дико хайповать. набирает за 8 часов более миллиона просмотров. Я же в свое время подрубаю стрим на Твиче. Погоди, и погоди, сам... погоди, погоди. Я понимаю, что это очень важно, но... Сколько сейчас этот ролик набрал просмотров? 3,5 миллиона за четыре дня. А по соотношению лайков, дизлайков? Ну, смотрите, как много людей поддерживает. Ну, как бы статистика очень... Во-первых, я делаю реакцию на примеру этого видео на YouTube. Let's go! Смотрим. Что происходит дальше? Поздно ночью я выкладываю реакцию на свой канал и сталкиваюсь с хейтом от своих же подписчиков. Чтобы ты понимал Насчет хейтов своих подписчиков, кстати говоря, наличики тоже призалили вот эту реакцию мою, когда я смотрел там, что, минут, ми, сколько-то минут начала ролика я смотрел, и я высказывал свое мнение о Никоглае. да, и там вот писали, что типа я не разобрашиваю ситуации, не досмотря ролик до конца, Никоглай прав, и вот это все, что типа я такой плохой. Я, наоборот, вот, не знаю, вот в вот этой вот нарезке говорил о том, что, ну, типа, поступили несправедливо по факту с Никоглаем. Но тогда ролик я еще не досмотрел, но сейчас я ролик досмотрел до конца. И э, что могу сказать? подан также материал ну то есть от своих слов и не отказываюсь и все что о, о чем там шла речь я не верю просто никогла от того что я знаю что происходило до этого в Медике то то как он с чеченцами там угрожал как он сливал вот это все короче много косяков Никоглая, о которых я думаю вы не меньше меня в курсе и вот на фоне всего этого когда он так препод преподносит контент эмоционально что типа вот, меня там бутылку в жопу сували, били ногами, облеванный, лежал, царапины, бритвами мне там проводили по голове. Все это так рассказывает, не знаю. Оно как бы может быть и правда, но я как будто ему не верю. Вот просто смотря на него, может быть, слишком переигрывает, может быть, еще что-то. Но вот весь ролик я смотрел: во-первых, был неинтересно подный материал, во-вторых, просто вот не верилось. Хотя, вроде бы, как он обещает, профы. Э и говорил о футболке за. Типа все, все, что у него осталось, это футболка И это пруф, ну, блядь, это вообще нихуя не пруф Я прям сейчас могу пойти в футболку обливать, обоссать, порвать И выдать это как пруф, что меня кто-то избил Ну, блядь, меня полная как было... Никогда. Каждый комментарий горел ненавистью. А люди говорят, mm -hmm. что я клон, то, что я не понимаю ситуацию, то у что. Меня, я... У меня у меня на не на не так много собирают, но я уже, в принципе, чуть-чуть вижу комментарии: там, типа, то, что душный, то, что я не досмотрел видос до конца, и вот это все, то, что я не прав. Тоже, вот, типа, люди стали на защиту Никоглая. Я вообще не знаю, его бэкграунд, и не знаю, просто. Давайте Просто так, Хэйчу Никоглая. Я подумал, неужели я, как всегда, трактую позицию, диаметрально противоположную массам. И зашел посмотреть комментарий под реакцией Братишкина. Там было то же самое. Братишкин О. упал на глазах. Другой реакции Братишкина я даже не ожидала. Я подумал, ну окей, возможно, у нас идентичное мнение. То есть не я один получается, не я один. А будет еще кто-то. посмотрел комментарии под реакцией Хесуса. И там о, был тот же самый. Хесус! Хесус даже. Вы понимаете? Стоп, я не знаю, конечно, что Хесус там говорил, потому что вроде бы Хесус наоборот против российской власти, и вот это все. Я думал, Хесус будет исключительно его поддерживать. Но я не знаю, о чем там говорил Хесус, но даже если Хесу пишут то, что он не прав, это как бы хейт. Хесус этим исконица Другой реакции от Хесуса я его конченного чата не ожидал. Какой же душный этот Хесус Во, во, во, мне то же самое писали. Слушайте, может быть, это боты какие-то. Реакции всех, кто постример. Я понял то, что у нас одно и то же мнение. И в моей голове созрел У меня получается тоже. Я, я вот не могу избавиться от той мысли, что я просто вот не верю Никоглаю в этом ролике. И мне тоже писали, что я душный, что я не прав. Хотя в роли... Ну, я ничего плохого про Никоглаев не говорил. И может быть действительно видос правда, просто вот не верится. Не верится и слишком переигранный, и слишком... Ну, резонанс. Почему выборочная аудитория хейтит друг про каждого стримера, который в том или ином ключе идентичен друг с другом? Мне не стримеров. Это я, и я стример. нужно строить О. так, чтобы... Когда вот, не дай бог, такая х... произойдет с тобой, и ты рассказал, и тебе вся... все поверили, понимаешь? И вот тогда. Не, давайте все-таки на 1 Х, потому что что-то, братишки, нахуй его слышно. Зонанс, вейший происходит. На вода, вода, вода, Спасибо. вода. Спасибо, доверьтесь мне. А, Спасибо, Нет доказательств, потому что я сидел в СИЗО, вода, вода. Да, вот, вот с этим челом я максимально согласен. Вода, вода, нету доказательств, вода, вода, футболка, меня били, вода, вода. Вот все, вот. Час 20 можно было уместить в 20 минут, вот честно Вот кто смотрел этот видос, плюс чат, пожалуйста Ну немало людей, <с> немало почти, что все плюсы пишут Короче, а теперь, э, не знаю, вот вы вот посмотрели, у вас не было такого ощущения, что Ну вот все эти час двадцать можно было уложить в 20 минут, как будто вот дохуар там воды, просто пи*** Вот вообще ни о чем какие-то свои эмоции, свои вот это вот мне плохо, мне ху*** меня били. До этого мы еще дальше дойдем, если он, конечно, здесь затронет эту тему. Но посмотрим. Финался. Типа, вода, вода, вода, вода. вода. Если mm -hmm. Есть люди на стриме, которые знакомы О, с тем, что он сделал, Я сохраняю веру в то, что он говорит, только потому, что это произошло в России. И в это не. Ну, Лёша как всегда. Нахуй. В России это произошло, поэтому я ему верю. Лёша, Лёша, блять. А Леша блядь, Дурак. А, ну дефолт лёшных он такой актерище а, ну, тут... он такой че это пиздец не знаю но он от говорит про никоглая как вы бы нужно как бы еще и россию не забыть засрать да но вот насчет пища актерище это я согласен слишком переигранные эмоции во всем ролике я вот смотрел я не знаю я, я даже какие-то моменты очень начал кринжевать когда он вот так вот в камеру смотрит и вот так вот напыщенно говорит блин. не знаю мне Актёрище, вот именно актерище. Это картинная ситуация с мальчиком, который кричал про волков. Я пытаюсь понять, это реально, или он играет на камеру. Вот, <плес> вот, я не один такой, я не дурак. Стримеры то же самое говорят, На наигранные на на эмоции, душно, повествование не то, не верится. Вот я этому говорю, что я то же самое ощущаю, когда смотрю этот ролик. И вот сейчас подтверждаются даже мои слова. На каждой минуте, на каждом моменте... Какие-то сомнения, понимаете? Mm -hmm. то есть, я mm -hmm. не сто 100% верю ему, если Да. Но и не утверждаю, что он врет. Да, да, да, да, да. И вот это еще тема, типа, я уверен, что... Короче, забудем про стримеров. Мое, мое мнение вот по поводу этого видоса. Такое ощущение, что действительно, там, его взяли, его там в СИЗО отправили. Возможно, его там припугнули взглядом, как он сказал. Но... То, что его избивали до блевотины, лезвием брили голову, там до убийства до воде... Короче, вот это все, я вот в это, честно, не верю, потому что это слишком наигранные эмоции звучит. Вот все, что он говорит, потом не пруфается никак. То есть футболка это не доказательство, Садин на нем нет. Вот тоже 50 на 50, да, действительно его там депортировали, да, действительно там что-то с ним сделали. Но то, как он это преподносит, вот, я не верю всему вот этому. 50 на 50, вот правильно Хесов сказал, 50 на 50. Типа, как будто с ним это действительно было, но не все. Вот, он много придумал с головы. Типа, все, что он говорит, это, это реальность, это вполне реально. Но тем не менее, все равно... Ну, повторять несколько момент я сомневаюсь ты вот. видишь то что буквально каждый человек цитирует одну и ту же вещь которую я на своем стриме цитировал тоже да? из-за бэкграунда никоглая ему верить не хочется и я не так сильно знаком с бэкграундом Никоглая, но вот эти видосы Макривского и э, э, какие-то разговоры еще с Есусом потом я смотрел. Но из этого могу сказать, что да, бэкграунд Никоглая даже уже из того, что я знаю, не очень, скажем так. Поэтому верить, верить ему вообще не хочется. А люди, которые, вот эти 3,5 миллиона человек, которые посмотрели этот ролик, не знаю, из них три ляма, э, как будто вообще забыли, кто такой Никоглай, что он делал до этого. И это, конечно, не оправдывает российскую власть, не, ну, в плане, то, если она действительно так с ним обошлась, как он говорит, если это правда. Это, конечно, не оправдание, но он сам был готов действовать такими же способами. Вспомните, как он вызывал этих спортиков, чеченцев э, к людям. Вспомните, как он угрожал всяким девушкам, что изобьет их. Он сам действует такими же методами. То есть с Никоглаем обошлись точно так же, как он обращался с людьми, и он также действовал. Вот точно так же. И типа, ну не знаю, в ответку получил, условно говоря. Он я все не говорю, это... что это плохо, просто это факт, что Николай, вот как многие могут сказать, заслужил. Я, я, я не считаю, что он заслужил, но... Типа закономерность прослеживается нет? Наигрывает, потому что его слова максимально гипертрофированы Я очень долго пытался разобраться, почему мнения обычного зрителя и стримера расходятся И понял, что дело в эмоционале Лю... Наверное, обычные зрители просто забыли, кто такой Никоглай, что он делал а стримеры, вот они все вот в этом варились И все, все это прочувствовали на себе Вот эти все действия Никоглая поэтому, Люди, да. видя эти эмоции, верят ему но они не проходили через ту кухню mm -hmm. Через которую прошел стример на Твиче, либо на Ютубе. Либо просто человек, который... Либо просто человек, вот я сам хотел сейчас дополнить, либо просто человек, который смотрел э, все вот это, ну, не только разоблачение Макривского, а еще все, что происходило после. Любой человек, который смотрел знает бэкграунд Никоглая, к этому ролику отнесется положительно То есть он не будет на 100% поддерживать Никоглая. Будут сомнения, так же как у меня, так же как у всех стримеров, как я понимаю. Прям кардинально за всем этим следил и мониторил все события, связанные с Никоглаем год назад. Но я не все мониторил, я можно сказать как обычный зритель все вот это вот видел но ну, даже я вот вопрос у задался. людей просто память как у рыбок подай им грустную историю под да. треки хатику и они в это поверят потому что человек говорит убедительно они как нет говорят... нет блядь, вот тут я с ним не согласен с артемом графом то что человек говорит убедительно вот кто посмотрел видос никогла и и кому показалось что он говорил убедительно если такие люди есть напишите плюс как бы нет явно там что то есть из правды. Но то, что вот весь видос говорит убедительно и всему верит, ну, вот я не думаю, что такие люди существуют. Пранкер, серьезно? Для тебя все, что говорил Никоглай, звучит убедительно? Манипулирует. Очень хорошо. А Закончил вступительная часть ролика, а теперь О. я тебе раз... О, я, может быть, тупой, но его же, типа, вот отправили в это СИЗО, его побрили, типа, позже, чем вот это вот снято. А, стоп, у него же телефон забрал. Так, погоди, погоди, погоди, погоди, погоди, погоди. погоди. Я, может быть, конечно, дурак и что-то пропустил, но он же говорил в своем разоблачении то, что у него забрали телефон и второй телефон еще вот в самом начале, еще когда он в машине ехал. Что это за х... А как это он себя в кружочек записывает с волосами? Скажу, почему именно я не поверил в эту историю. Ну или поверил, но частично. Сейчас я покажу я тебе, как с тысячи рублей стать миллионером. А... По ссылке а... плюс 10%. процентов. Воу, воу, воу, воу, воу, воу. я вам говорю артем граф не идеальный человек однозначно на свой первый да диподип. да, это наебалово, если что ебаная пацаны вот если на такую хуйню хоть раз нажмете блядь, что-то туда поставите не знаю квартиру проиграете, свою почку и сестру и кошку блять. так что переходи по ссылке в закрепленном комментарии и Нет, выигрывай деньги не переходи начнем с того что название ролика было ну мягко говоря немножечко позаимствовано а, вы из-за моей вебки не видите, короче, вот тут Артем Граф, то есть, то есть, получается, не название у Артема Графа. Разоблачение Вангая история, как потерять свою карьеру, разоблачение МВД, история беспредела Российской Федерации. Ну, похоже, но, будем честны, оба этих видоса, ну, идейно, из Навального, типа, это про Путина, это про Дмитрия Медведева, как бы... Как бы да, вот это вот спижено у этого возможно. Но в тот же момент оба это сп... Навального. Важно, какой был прогрев этого видео перед публикацией? Лично я ждал его, потому что все, что выпускал Николай в телеграме, было. А, мягко говоря, очень интригующим. Ролик здесь сегодня в 17:00. Все это... А я посмотрел его. Я посмотрел этот ролик. Это, это просто пиздец. Это, это пиз... Ну, честно, я не могу передать по-другому. Это, ну, это пиздец. Ты думаешь, это все? Нет! Думаю закинуть что-то интересное сюда, пока разрабатывается огромный материал. Он не будет готов как вы поняли сегодня, завтра, потому что, ну, все-таки все, что связано с политикой, сами понимаете, что это серьезно и нельзя просто говорить вещи из воздуха. Их обязательно нужно ага. подкреплять фактами. А когда речь идет о подкреплении фактами, все Акции. становится серьезно, все становится сложно, все становится мутерно. Ну, Магии, справки вы все про это. Я, я я, опять же, свою имхо вставлю. Я посмотрел этот ролик, фактов там. Я не могу вспомнить ни один факт. Факт только то, что он переехал из России в Молдову. Все. Все остальное это рассказ истории без пруфов. Вообще пруфов никаких не было. Фактов никаких не было. Ни одного факта не было. Я, по крайней мере, его не могу вспомнить. Чат, если кто-то смотрел этот ролик и помнит хоть один факт с ролика, который невозможно опровергнуть, скажите мне, пожалуйста, что я вот сейчас не могу вспомнить, кроме того факта, что его депортировали действительно. Знаете, я думаю, лучше меня. Я скажу максимально короткую. Справка врача. Справка. Блядь, врач. Я не знаю, это максимально глупо позвучит, но Братан, я я короче когда в школе учился, у меня увлеченные гланды очень сильно вот здесь вот и из-за этого я очень легко мог заболеть гнойной ангины, просто ангины. Идешь в государственную поликлинику, тебе эту справку уже просто, блядь, по памяти пишут. Тебя даже не смотрят. Потому что, блядь, получить справку и подпись врача это дело, я не знаю. Ну и, да, да, за это даже взятку не нужно давать. Настолько это просто и настолько это легко получить справку любого врача. Просто достаточно попросить хорошо. Че, какая нахуй справка Факты, ты че? Простую вещь, потому что как я вам сказал, я все предоставлю с фактами в видео. Факты. А, но как я сказал всему своему время. или? Но говоря по факту, там непонятно, что правда, а что нет. Ну, вот именно фактов в ролике я не помню, не знаю ни одного. Я хочу рассказать все четко, внятно, по порядку и самое главное с фактами. Не просто чтобы какой-то пустой трюк я вам нёс, какой-то выдумки из головы. Нет, нет, нет. Фак... Строго с фактами. <связь> За все время прогрева, более недели практически в каждом кружке присутствовало слово «факт» mm -hmm. и словосочетание с «фактами». Как говорит Никоглай, я же не буду вам говорить выдумки и нести пустой трюп из головы. Спойлер. Один час двадцать минут фактов. И обычный зритель, в большинстве случаев это школьник, не зная этого бэкграунда, смотрит видео и такой думает, да, да наверное, грустно, нужно Колю поддержать. Но мне же... Говорили то что будет факты какие-то полноценные факт а я услышал час 20 историй из жизни из... история из жизни вот он все он говорит история выдуманная из головы ну блин я не, не могу сказать что выдуман из головы Ну да возможно он их надумал но истории жизни вот фиспект рассказывал как не знаю там в лагере ему подпочили как там вот эти всякие штуки как заработать школьнику истории из жизни вот блядь, вот он этот видос из головы само собой Правда, это имеет место быть. По историям, зная вообще систему в России, я этому верю. Но тут проблема в том, что Коля очень сильно... Ну, опять же, я не совсем с ним согласен. Мне кажется, вот эта вот практика прессинга какого-нибудь э, чела это, это не только в России, это везде абсолютно. Может быть, кто-нибудь со мной сейчас не согласен, э, но блин... Мы, мы можем делать выводы только вот по одной стране условно, где мы живем, если кто-то с этим сталкивался. Но сколько я не слышал сколько я не задумал да, любая страна действует так же вот в плане вот это закошмарить какого-то чела чтобы он там ливнул э, страны или, или всякое такое мне кажется каждая страна гипертрофирует то что с ним было просто начли забивать как собак три человека в форме надели нарушители на руки завели меня в маленькую офисную комнату четвертой там это была пресс-конделя 9 ноября 8 часов вечера и начали забивать меня просто как собаку меня убили купили ногами руками били меня били меня со все силы руками ногами они прыгали на меня они били меня на протяжении 20 минут я... Ну вот, ну, блядь, не знаю, просто посмотрите в его глаза, я не верю ни одному его слову Вот даже если это правда, пруфов на это не будет Его проф там типа, докажите, что этого не было, покажите записи с камеры Ну блин, ну блин, я, я, я, это знаете, типа, вот ты говоришь челу, солнце сидя, он говорит, докажи А ты говоришь, нет, а то ты мне должен доказывать, что оно не сидя Ну ну это бред. Все это время кричал весь голос были настолько сильно, что я чуть ли не врубался. я даже терял несколько раз сознание на пару секунд, они сразу же приводили меня в чувство. Брали вот этот триммер просто выдергивали меня по голове, оставляя здесь кровавые следы от ножа. Брали бритву, даже не используя. Брали бритву. Я бы напичья, просто начали меня мазали мылом, вот этой бритвой совсем сильно проводили лезвие по моей голове ножницами. Вся голова была. Лезвие проводили по моей голове ножницами. Мне что-нибудь следует. Я, я, я не знаю может быть сейчас что-то артем граф скажет по поводу вот этого вот э, не знаю избиения, потому что по поводу этого у меня тоже вот очень большой вопрос я, я хочу показать как будто меня резали как будто меня просто избивали Блять, там э, по моему две всего лишь фотографии было в, в видосе вот этом всем как его якобы избивали и там ни одной вообще царапины нету и слушая эти истории, мне кажется, что следующей фразой Коли будет то, что прилетел Танос, вот так щелкнул под перчаткой, и он полностью весь испепелился, просто превратился в маленькие кусочки. Но потом, конечно же, регенерировался, потому что вы видите, да, какая у него регенерация мощная. Что с ним только не сделали, он сидит в целости, и даже царапинки нет. Просто понимаете, цитирую, избивали до блевоты, что он даже mm -hmm. вливал, вырывали клочки волос... Брили очень сильно бритвы, прям со всей силы нажимая без пены. Еще. После такого что-то должно было остаться. Вот на секундочку. Я поцарапался три месяца назад три, и у меня. О, все, я понял. о чем он, короче, пацаны? Да. Теперь я хочу показать внимание на мое лицо, э, внимание на мое лицо, и я вам покажу сейчас, как работают царапины. Я не знаю, конечно, может быть, может быть, там реально какой-то очень жесткий росомаха сидит, который регенерируется за несколько секунд. Но внимание на мое лицо. Это шрамы, это, это просто шрамы от прыщей. Но даже не в этом суть Смотрите, внимание, руки Видите вот эти вот приколы? Видите вот эти вот пятна всякие? Вот это вот пятна, это просто причечки. Вот, вот этим вот пятном, красненьким Этим пятном красным, где-то, не знаю, ну, года... Ну, где-то год, возможно Вот, вот всему, всему вот этому делу красненькому, видишь? Вот это красненькое пятнышко ну, оно может быть где-то год, может быть полгода, и оно до сих пор красненькое пятнышко. Он говорит о том, что его царапают, что ему там бритвы ножницами проводили, то, что его избивали, э, оставляли ссадины. Э, я не знаю, может быть, конечно, прыщи и сильнее работают на организм, на оставление шрамов. Ну, блин, мне как-то поцарапала кошечка, я... Год заживало Просто вот год был шрам У меня кошки оставляют шрамы А его избивали бритвами, блядь, голову блядь. И ничего нету Он ничего в этом ролике не показывает Я не знаю, для меня это самый, наверное, главный аргумент Что всего вот этого не было Вот из-за этого я и не верю Зная, как э, заживают э, царапины, шрамы э, У него же все зажило за пару недель Полностью, полностью Как будто ничего и не было Что даже доказать сейчас не можно Видишь, до сих пор вот что-то есть тут на руке Уже все mm -hmm. прошло, но три месяца и все равно какая-то садина маленькая да. осталась. А вот у тебя фотография, когда я учился в школе, когда да. я очень сильно упал и тоже поцарапался. И с такими вот садинами на щеке я ходил почти два месяца. Они у меня не сходили вообще. Но это я просто упал. А как утверждает Никоглай. Брали вот этот триммер и просто выделили меня по голове, оставляя здесь кровавый след, как ножа. Брали бритву, даже не используя прямо для бритья. Просто мочили меня, мазали мыло. Но вот эту бритвы совсем сильно поводили лезу на по моей голове ножницами ножницы. Вот почему он не делает акцент на ножницами. То есть он говорит, что ему бритвами и ножницами проводили по голове. Но как можно провести бритвы или ножницы по голове и не оставить ничего через две недели? Либо это вообще, либо этого не было, либо какие-то очень искусные вот эти вот пытатели, которые настолько идеально и филигранно все сделали, что ни одного, ни одной царапинки не осталось спустя две недели. Вся голова была выкрашена следах, как будто меня резали, как будто меня просто изрезали. Что? Люди, у которых хоть немножко Слишком преувеличивает, слишком гиперболизирует. Может быть, может быть, знаете, что было? Вот я просто могу предположить. Может быть, на него там действительно как-то посмотрели. Может быть, там ударили куда-нибудь, действительно. Может быть, бритвы поводили. Но что пинать, берцами, да, блевотины. Все было в крови. Вот в это я не верю развит мозг и понимание, что такой ущерб несоизмерим с тем, что мы видим, ну визуально я не врач, но я могу оценить. Если бы Никак и так не гипертрофировало то, что с ним произошло, то гораздо больше бы людей поверили. Угу. Но что мы видим на фотографиях? На этих фотографиях я не вижу порезов, не вижу вообще, просто... вообще ничего, пацаны, вообще. Прям прыгали. Приблизишь? Вот тут. О. <св> <св> вот, вот что это? <св> <с> <с> что это? <с> Где? Покажите мне хоть одну царапину, хоть что-то. Вот это, это какая-то бородавка ебаная. Это, это именно видно, что это древнейший шрам. Раньше что-то большое было, а сейчас оно вот превратилось вот в это. Складки, вот эти что ли? Вот это, блять, да ты сейчас вот так вот посиди буквально две минуты об а стол, не знаю, вот так вот руку. О, Во, стри складка. Вот, видишь, складка была. Да ты че, желтая. Вот это, вот этот синяк. Синяк? Вы серьезно, вы серьезно, синяк используете как аргумент, что его Пиздили ногами, бритвами, вот это все Ну не мог же он сам себя там ударить Или или еще что-то такое Синяк есть гематома Так, а чем это Что, что это доказывает? Он же, он же говорит, что его Пинали берцами до потери Сознания, что он плевал там Кровью, блевал, что у него там Лезвиями проводили Лезвия, ножницы Брили Болячка и вот ссадина Начали забивать меня просто как собаку, Меня лупили, лупили ногами, руками, били меня Били меня со всей силы, руками, ногами Они прыгали на... Руками, ногами, ногами прыгали на мне Когда на человеке прыгают У него ломаются кости и органы, блядь Они били меня на протяжении 20 минут Я все это время кричал весь голос 20 минут человека били А у него один синячок вот здесь вот, блядь 20 минут прыгали ногами, руками, а у него один сильный. Я настолько сильно, что я чуть-то не врубался, Я даже терял несколько раз сознание. Окей. Терял сознание, вырубался. Хорошо, а вот фотография более поздняя перед самим выходом практически. Может быть, мы тут что-то увидим? Да, проблема в том, что да, что-то есть. Но это садины детского сада. Да. Мне когда было лет 5... Лезвиями, ножницами проводили, резали его, пацаны. Ну, странно так резали точечкой какие-то. У меня больше было, понимаешь? И самое интересное то, что я ни в коем случае... Давай, ну просто, пацаны, вот посмотрите внимательно на него. А теперь, опять же, ну, не знаю, на мою руку, на мои плечи какие-нибудь. Ну, блять, ну такая же хуйня, типа. Вот, вот блядь, вот, вот. У чела притч выскочил в тюрьме из-за антисанитарии Все, блядь, лы, резали, брили там, не знаю Мне когда было лет 5, у меня больше было, понимаешь? И самое интересное Чел ногтями, да он просто от нерв, я, я могу вам объяснить, что я думаю Это не 100%, я, я не уверен, что это так, может быть, действительно его там пилили. Не подумайте, что я че, сейчас что-то доказываю Но, блядь, чел, естественно, сидел на нервиках Он просто мог сидеть и расковырять себе бошку, блядь. От нервов, знаете, когда начинаешь себе волосы рвать, чесать, вот так вот, типа. Вот сидел такой... И все, и начесал себе. ...что я ни в коем случае не опровергаю Саваколе. Я понимаю, что это действительно было. Просто он это очень Сука, гиперболизирует. Все, и я хочу ему верить, но я не могу. Я сам с этим сталкивался, с беспределом. Он существует 100%. Про это, наверное, знает каждый человек, которому более 20. И пыточные конвейеры большинство изучали, надеюсь, из вас, чтобы втиснуться в глубь проблемы. Но я хочу тебе верить Чё? в эту историю. Ты устраиваешь типа всю свою Типа изучали, карь... в плане гуглили, каково это заходить на зону. Плюс чат, если было, если ты знаешь, как заходить на зону. На всякий случай, знаете, типа. Просто, ну, посмотрел, погуглил, как там на зоне вообще люди живут. Что вообще там делать. Я так понимаю, да, я не один такой. Я тоже смотрел эти видосы, я прям намеренно гуглил, типа... На всякий случай в жизни пригодится. А если кто-то не гуглил, не смотрел, посмотрите. На всякий случай, пацаны. Я клоунаду, манипулируя людьми и показывая свои фейковые эмоции. Тебе не mm -hmm. верит ни один стример и все настроены против я себя. Верю. Опять же, я, я скажу свое мнение, я не верю словам Никоглая. Возможно, действительно там что-то было, но из того, как он-то преподнес, подал, сказал, рассказал... И наиграл, я из-за этого не верю, и тем более еще знаю его обыграл Я просто сам по себе офниц, но я возьму бандитов, блин, колени тебе, конечно mm -hmm. И в этом видео я хочу mm -hmm. видеть искреннего человека Но вижу гиперболизацию и какую-то фальшивость И складывая то, как ты сам этой системой воротил, присылал людей к братишкину, следил за ним То есть ты знал эти дыры, ты знал, как кому платить деньги, чтобы буквально чувствовать себя богом и творить черные дела я тебе сопереживать, то даже и не хочу. Но когда система схватывает себя под жопу, то тут уже, как говорится, совершенно другое. Что касаемо доказательных... Да, если что, он там угрожал девушкам просто лить им колени нахуй. Он присылал всяких чеченцев, всяких бандитов людям. Он только так пользовался вот этими лазейками, вот этими дырами в законе. А, а то, о чем вот он снял ролик, то же самое. Он применял такие же методы, он применял к своим обидчикам. Просто людям, которые ему чем-то не, не понравились. Точно такие же методы использовал, но когда его схватили за жопу, и когда ему что-то сделали, э, так сразу, ой, власть несправедливая, я уех ухожу, я жгу паспорт, какой кровавый мордор. Мальчик, который кричал волки, как сказал Хесус, реально. База самого видеоролика. У тебя было столько возможностей показать свои ссадины, что с тобой происходило. Сделай так, чтобы люди, mm -hmm. я и стримеры тебе поверили. И когда тебе приходит человеку, у которого есть сим карты и телефон, ты записываешь видеообращение свое последнее. Ты мог показать себя, показать, что с тобой происходит, но ты этого не сделал. Почему? И только вдумайся, доказательной базой О! этого видео является футболка, футболка. <с Harus> которую он покажет на стриме. у вообще... у пацаны! Не, ну тогда точно все поверят. Когда увидит облеванную футболку, Но ну это ж такой стопроцентный пруф. Я ебал. Как можно еще это поделать? Ведь футболку нельзя боссать, обрыгать и обвалять в грязи, ну, после выхода с тюрьмы. Обязательно нужно вот, ну, ну, ну верим, верим. Ладно, прощай. И ничего, только вонючая рваная футболка, которая находилась в моей крови и блевоте. Штаны рваные, пыльные, которые воняли потом. Я уже не мылся на тот момент второй день. Первым делом я снял себе эту окровавленную футболку. Эти, эти штаны, кстати. Я их забрал с собой, я покажу вам эту футболку, штаны, как они выглядят ну, на стриме. Я стирал их несколько раз, ну, в общем, я снял с себя все. Я надеюсь, Никоглай, может быть, никогда это сказал не как доказательная база, а просто, что, типа, я вам покажу футболку, ну, типа, просто как контент. Может быть, на самом деле зря мы... Я с этим Артемом Графом, что, типа, смеемся на доказательной базе футболки. Он, по-моему, тут ни слова не сказал, что это как доказательство. По-моему, он просто хочет показать футболку. Тогда все, типа, беру свои слова обратно. Тут, ну, не является просто... Вс ⁇ одежду. Ты че? Ну-ка, нахуй это? давай-ка, не мне мозги. Не надо мне. И справка с местной больницы. О. Ну это х... полная. Я такие в школу приносил, что... Да! Я об этом в самом начале говорил вам. В самом начале точно такие же справки делал. Вот буквально приходишь и просто просишь, даже б, не показываешь ни горло, тебя не слушают, ты просто говоришь я заболел. Тебе дают справку, все. Там даже не нужно уговаривать, пацаны. Субботу не Там Ну справка. Это вот такой сомнительный аргумент, блять Тебе могут справку сделать, Это не пруф. ты проф. Самое главное Да, да, это не пруф вообще Это, это не пруфа не доказывает ничего Эти росписи, эти штампики может любой купить А если лень тебя покупать и ты хочешь прям официально Типа пришел в больницу, да просто попроси доктора и все С фактами И когда Никоглай беззаказательно утверждает то, что Люди, которые его били, были подосланы лично Мизулиной И не подкрепляют это фактами Факты, факты, факты Коля, фактами то ты начинаешь робко в этом сомневаться. Их послала ко мне Мизулина. Очень сильно передо мной спалились. Они скидывали видео с моим избиением на согласование кому-то в телефоне и не одному человеку. А как минимум двум. По его словам, они снимали это все на телефон и отправляли лично Мизулины, чтобы она такая типа... Все ок, все ок. Но он, он, нет, тут Артем граф не прав. Он ни слова не сказал, потому, что они отправляли лично Мизулине. Ничего такого он говорил. Как говорит, столько слов сказал о своем разоблачении, что оно перевернет систему в России, но ты не можешь даже человека, который дал тебе телефон, спасти, не говоря уже о себе. Я и так его уже подставил, что покажу вам этот видеоролик. Что и они просто не посмеют. Они просто не посмеют. У этого человека семья, у него дети. Они не посмеют. Если посмеют, я думаю, что вы не оставите это безнаказанным. Мы? А что мы сделаем-то? Реально. Реально. Реально. Реально. А что? А я что? Кто я? Кто этот чел? Почему мне не... Почему я должен тебе верить, этому какому-то Гузбек, или кто, молдаван или кто там был? И почему я должен ему верить? Почему ему должны что-то делать? С чего ты взял, что лично мизулина там что-то пых Поможем? Помогай, иди. Чем ты поможешь? Не знаю, встанешь у, это, на красной площади с пикетом, блять, а потом тебя закроют помощь напишешь пост в телеге в какой-нибудь или во ВКонтакте на главной страничке или что что ты сделаешь если даже ты сам не можешь спасти человека который по факту сделал для тебя многое телефон тебе дал ты заснял это видео а почему кстати на телефон он не заснял ни одной побоины то есть э, я могу ошибаться но по-моему по по по-моему в той истории никогда я говорил что к нему подсидили вот этого молдавана э, с телефоном или не Молдаван уже был с телефоном, я честно не помню Короче, чел с телефоном И какое-то время, вот они там, то ли пару дней Находились вот с ним, что он мог записать этот ролик Почему он не записал, условно садины Футболку или типа того Побои почему ну, Доказательные бэйс Может быть он конечно тогда сидел и ду... ну, Он же записывал как предсмертное видео Соответственно может быть ему не до этого было Он думал что вот единственное что ему сейчас нужно Это лишь бы след оставить типа, Но ну, это мы уже в какой-то слишком драматизм уходим Опять же я не верю Даже вот по этому ролику который с телефона показан Я не верю что он там Кстати у меня очень большие вопросы еще Вот этот ролик Вот, вот этот ролик Почему ну, не показывают оригинал Почему нам снимают телефон, на котором показывается этот ролик? Вы не задумывались об этом? Я, конечно, могу предположить, потому что на оригинале будет видно, что там никаких э, садин, побоев и вот этого всего нету, звонок. И что, запись экрана как меню. То есть, э, смотри, условно... Ну, я, я, я понимаю, что... Нет, подожди, я знаю, что это звонок. Никоглай звонит э, кому-то там из своих, чтобы сделать предсмертную вот эту э, записку, да? И чел от которой собственно на, на трубке такой вместо того чтобы взять и просто нажать запись он зовет какого-то рандомного хуя, чтобы он поснимал звучит ну типа странно смысл что смысл например чтобы качество было лучше оригинальное чтобы точно ничего не подбалась или как минимум записать из телефона и позвать почему ну просто почему не оправдание есть но я также могу вам дать просто пищу для рассмышлений что возможно там просто видно что никаких садин на. Нету, вообще ничего нету. То есть вот даже ты сходим, вот этому, но ты этого не сделал. Ну типа лицо чистенькое, все нормально, пересветы вот эти. Может быть из-за пересветов он, ну типа потом. Если кто-то при вот как я сейчас, типа почему э, Садин нету, тут пересветы. садина есть, просто тут пересветы. И даже заметьте здесь он держится за голову, то есть опять же, может быть начесал те штучки. вам этот видеоролик, что и они просто не посмеют, они просто тут не посмеют. Ничего такого. У этого человека семья, у него дети, они не посмеют. Если посмеют, я думаю, что вы. Не оставить это без наказания. Мы! <свят> <свят> а что мы сделали <свят> Если даже ты сам не можешь спасти человека, который по факту сделал для тебя многое, телефон тебе дал, ты заснял это видео, резонанс, то что сделаем мы? И более <свят> того, а что этим видеороликом показал ты? Ничего. Ну, конечно. Ничего, только школьники... Вот да, правильно, я хотел сейчас только сам сказать. Только школьники начали сопереживать и оскорблять других стримеров, у которых есть чуть-чуть отличающееся мнение. Чуть-чуть, я же не говорю, что я не верю никогда Просто у меня есть сомнения И вот я из-за своих сомнений уже виноват э, Для вот этих школьников, которые ролик посмотрела В мире этот ролик ничего не поменял Разоблачения МВД там никакого нету Никаких фактов нету Никаких имен не названо, только фотки, блядь Какой-то машины, двух каких-то странных челов Это ничего не доказывает, ничего не меняет Я не знаю, у меня вообще никакое мнение о власти не изменилось Вот я как знал, что такая практика есть Так и ну и остался при этом Ни не, не, не, не больше, ни не меньше Такая же практика есть абсолютно в любой стране если у вас есть какие-то сомнения, ну, как только переедете в другую страну и проживете там достаточно большую жизнь И когда не будете слышать таких историй, тогда, может быть, расскажете Но, живя в России, думать, что где-то там на западе такого нету и там лучше, но ну, это глупо, как по мне Дети схавают, да, я понимаю, ты поднял очень важную тему Но про это я уверен, что каждый, кому за 20, знал, что в России происходит такой беспредел Просто проблема именно в тебе Проблема в системе в принципе и не только в россии до да схуяли блядь, только в россии и в россии может быть чуть пожестче, в каких-то моментах да может быть еще но оно везде есть Нет, я на я, игру... я, я, я буду нахуй такое есть везде где-то больше где-то меньше но есть оно везде и э, хуй Россию только вот из-за вот этого. Ну, в розовых очках. Такие люди, как Даня Милохин, Никоглай, а, живут в Москва-Сити. Снимают два тиктока в месяц, зарабатывая миллионы. Они, в принципе, даже про это-то и не знали. Перед ними весь мир. Они считают... <зв> я, я не знаю, я просто не могу не обратить на это внимание, но какой же вот этот чел... Вот я смотрю на него... Вы знаете, когда мне в чате пишут, когда оценка игровых мест, оцени девайс, там поставят и мышку за 2000, вот я представляю себе человека примерно с таким же тупейшим взглядом, я не знаю, это пиздец, вот, вот у этого мальчика сладенького настолько тупой взгляд, что просто пиздец. Даже про это-то и не знали, перед ними весь мир, они считают себя пупами земли, все решается деньгами, власть, популярность, и они даже не знают, как обычный человек может попасть в такую ситуацию, как даже обычные люди живут, потому что им это не чуждо, у них свои хаты в москве сити у них все хорошо, снять тикток и сделать на этом огромные деньги. Само собой, каждый бы об этом мечтал. Но неужели тебе неинтересно выйти не из зоны комфорта? Немного... Я, я не мечтаю о больших деньгах и жить в Москва-Сити. Не каждый, не каждый, Артем Граф. Плюс чат, если не мечтаете жить в Москва-Сити с большой кучей денег. Конечно, много людей, может быть, и мечтают, но я уверен, есть люди, у которых нету таких целей, мечты. Мечта это что-то должно быть больше, чем материальное. Материальные, не знаю, грязные бумажки Фальшивая Москва-Сити Которая просто красивые, богатые домики Ничего за собой не имеющие Не знаю, но если у вас такие цели Я, я, я не знаю что, я, я вас не осуждаю, конечно Это ваша цель, ваша жизнь Но я другой, мне такое не надо Много изучить все, что вокруг тебя происходит Я много раз говорил, эти люди даже не выстраивают логистику контента Это тренд, мы это снимаем Let's go и напоследок хотелось бы все равно пожелать Коле выздоровления и какого-то психического восстановления. И чтобы все его друзья и близкие за него так сильно не переживали. Касаемо всего остального. Приходите на мой прямой эфир на моем твиче. Ссылка будет снизу. Там я... Не, ну я думал видос пожестче будет. <пирает> я из себя. Давайте вовремя, кстати.